Я имею в виду, что вот Что поленка, что такая не абсолютно без разницы, что пиздец, блядь? Что, как слеза, что? Да по капю я просто руками завлезал в банк. Когда пиздец, победный начал, сейчас походу. Его, а что задумал-то? Комментируй, ты же блогер. Не можешь ходить молча вообще. По-тихому это Ну что ж, давненько не виделись, давненько не было Ивана. Хотя они, скорее всего, будет подряд все выходить, там сбыло и с не было. Дамы и господа, давайте-ка вместе, без всякого наложения звука. Сегодня в гостях у нас черный ящик. Внимание, знатоки. Внимание, знатоки. Number one. Водка, граф ледов, лимон. Номер ту. Граф Лидов. Не лимон. Не лимон. Классика. Водка Граф Лидов ароматом клюквы. Водка Граф Лидов морозил-морозил. Черная смородина. Ну что ж. Собственно, сегодня, как вы уже поняли, мы продегустируем 4 водки Граф Лидов. Разные вкусы. Очень похожие спирты, но это все уже, пожалуй, по ходу. Так что ставьте лайк авансом. Не понравится, уберете. А мы приступим с какой-то одной. Давай, Иван, ты как гость выбирай, какую начнем первую. Ну, я думаю, блядь, с водки, наверное, начнем попозже, да? Че, классику умепили все? С фруктовых пойдем, наверное. Ну, давай, какую? Красный, вас? красный, белый и потом водка в конце, уже, чтобы не портить вкус, грубо говоря. Все, отлично. Давай тогда клюква. 40 градусная клюква завод ТАСПЕРТРОМ производящий водичку данного, данной торговой марки находится в Татарстане имеет 4000 сотрудников работников 1000 работничков с 197 -го года <свят> работает на рынке. И два спиртовых завода. Один винный и что там еще? И, и этот, и пивной, и этот, который там белый крем или всякое такое. Но мы пойдем по крепкому алкоголю от завода Татспиртпром. Итак, все это у нас в Татарстане. Они, кстати, обладали, обладатели премии «100 лучших товаров в алкогольной продукции России». Написали сами у себя это на сайте, не указали никакой год, не показали граммы, но мы им поверим на слово, а если и проверим, это сейчас. Да, придется проверить. Так что давайте меньше слов, больше дела. Сразу видно, вот тянется, тянется. Вот есть, пока. Есть, есть некоторая. Плота. Тянется это сахар. Мне тянется это Славно сахар. Что... Давай глянем состав. Вода питьевая исправленная, спирт ректифированный, из пищевого сырья альфа, морс рябиновый спиртованный, сахарный сироп, краситель сахарный калер, первый простой, Caramel One Plain, краситель, листациаты, ахтухантиус уже пошла какая-то репестовщина, ароматизатор пищевой, натуральный клюква, краситель красный, очаровательный, регулятор кислотности, пищевая ценность, калорийность. 930 кж на 100 миллилитров, 200 килокалорий на 100, короче, с нам целый день можно не кушать. Витруха ну, в Тысяча бля. получается там калорий, всего Ну, в бутылке, 0 нет, ну, с 0,5 тысяча. Ну, у нас 4 бутылки, мы дневную норму наполним сейчас. Для тех, кто не завтракал. Для тех, кто не завтракал. Так что, Республика Татарстан, Татарстан, Татарстан, все, вот офисы и оба завода указаны. Ациска есть, лед есть, подержали, поморозили, поморозили Татарам сейчас мы будем слать наш маленький сламенный обмалам Давай пей. попробуем Клюква 40 бит? Битер пин, пинктуре Жахнем Что-то ягод вообще никак Не, я чувствую, я ощущаю Ну очень мало, что-то они Прям выжили, наверное, походу этот привкус крюквы вот этими ежками и добавками. Ну не, слишком, с, ну не слишком сладко, кстати, да? Ну, есть, есть небольшая, но не прям не перебор. Ну клюквы не, не, не, не хватает чуть-чуть клюквы. Больше рябина, мне кажется, чувствуется, да, вы вот, что Вот, вот какая-то не такая, да. Вот. Не, не клюква как будто. Но Либо клюква, знаешь, которая в своем соку, которая в банках стоит с водой, там, все всю зимой, которая типа, просто. Вполне, вполне. А кстати, вот как вот как написано. А там она спиртованная клюква какая-то была. Грубо говоря, намекнули, но она чувствуется, ощущается. В этом что-то есть, но вот чуть-чуть бы побольше было вообще огонь. Ну тогда было бы меньше градусов. Почему? Как? Потому что более насыщенные, помнишь, мы делали на деревеньке обзор? Вот они были более насыщенные, вот именно по... Там они 40, не... там 20 там, было. Там даже 18, по-моему, да, что-то такое. Кстати, вот, э, ролик на обзор деревеньки вот тут. Вот тут. Да. да. Вот, а здесь 40? Не, ну есть аромат ягод, она заходит мягко. Ладно, пока еще чувствует. Давай, давай, давай. По -по... Чувствует у нас другой, попробуем. Да? Давай, да. давай, да. давай. Että? Давай, давай. Давай по стакану сразу. На этом закончим обзор. Не, ну так ничего, приемлемо. Повкуснее водочки тебе будут все равно. Стоит 359 рублей. Ну, цена приемлемая, да. Вот смотри, главное еще что, бутылка-то удобная, в руке хорошо лежит. Отбиваться? Отбиваться! Удобно, продумали. Удобно, смотри, не скользит. Или на бутылку оп, оп, оп. Главное эти, рифленая, вот над следов выпирающая, это чтобы не скользило. Сейчас пока ледяная скользит, возьмешь теплую, можно мочкануть, ты в безопасности. Татары продуманные. Почему? Почему захватывали всех? Потому что они всегда продуманные, хитрые, сука. Татары. Давай, смотри, запашок-то. Ну, заводы тоже были захватены. Вот смотри, даже тоже захватили, да? Да нет, вот по запаху-то чувствуется ягоды даже. Ну, Это явно скудный Больше морс. Да, вот именно, вот как морс. Мне больше рябина почему-то по... чувствуется. Я не могу, конечно, думать, что я на самовнушение, но я ощущаю рябину. Перепутали тебе что Рябины больше. А смотри, ну давай жахнем. Гуля. Действительно, почему меня? Холодненькая она вот прям вообще хорошо заходит. Потом вот уже когда ушла внутрь, э, такое вот легкое спиртовое обжигание имеет место быть. Так вот, смотри, что я тебе хотел не то Эти <coughs> ингредиенты во всех э, составах, всех продуктов идут от большего к меньшему, которого по количеству. Вот ребина то стоит раньше, чем э, клюква. Ну, значит дешевле ребина чем клюква. клюква что-то тарик клюку будут собирать. Когда да, рябину ребину да, можно да, дернуть, она, она, она сама. Из пти птицы она вообще на тресе носит, Птицы, носят, птицы да. Так что, в принципе, до этого неплохо, да? Потом <coughs> в конце все подытожим. А сейчас ну, вот, пожить будем тоже. Естественно. Естественно. Как без этого? с, с, с, этой, пока, с этой пока у нас. Только положительные эмоции. Чуть-чуть по чуть насыщеннее, да. но в принципе тоже норм. Еще главное, смотри. Я какую-то из подобных уже э, пробовал. В чем фишка-то еще? Открыл обратно, все. Удобно? Безопасно. Пошел в поход. Технология. Пошел, пошел в поход, там пикник. Удобно. Топчик. Хоп. Жена идет, прикрутил в карман положил уже? Хоть голоды вниз. Ну что ж. Вторая бутылка, второй человек, третий дополнительный юнит. В общем, дамы и господа, мы продолжаем. Дальше у нас что идет? Так, во-первых, нам представится, это Илья. Илью, Очень вы помните, приятно. ролик на Илью вот здесь, все, что мы делали с Ильей, будет в описании, а все, что мы сейчас натворим, вообще, иди... и хочу сказать вам, идею данного концепта придумал уже полтора года назад именно Илья. Он вдохновил на эту концепцию, потому что... Напишите в комментариях, кстати, в каком именно ролике Илья сказал фразу Для меня вся водка одинаковая Собственно, мы продолжаем всю водку делать не одинаково И доказывать, Илья, что вся водка не одинаковая Илья пришел не с пустыми руками Илья, покажи, что ты принес нам вот. Дядя Ваня Именно Специально для Ивана ну, да, огур... да, да. Огурцы я я я да. По-французски Самые классные огурчики Дядя Ваня, угощайся, <смех> на душе так что, теперь когда уже банда более-менее по максимальному сбору Давайте э, приступим, на чем мы там остановились Да, в Да, у нас черная смородинка от того же самого ТАД Спиртпрома В общем, давайте пробовать Тестим Тестим, ну-ка Это черная смородина Пахнет, пахнет вкусно Главное цвет, цвет какой такой бледненький такой. Да? Предыдущий. Кто достал -то? Попробуем. Давайте. Давайте держим. Как здорово, что все мы здесь сегодня напились. Ну, бахнем по стаканчику. Не, у ну, сразу пошла. Ну, она пошла вместе со спиртом. Да. Почему-то вот. С года не очень так ощущается. Ну, вот ну, смотри. Сустав, вода питьевая исправленная, спизов и из, из, из альфа. Морс крюква. А, морс спиртованный черноплодовой рябины, сахарный сироп, краситель сахарный кальер, краситель, краситель, ароматизатор черноплодная ребины. Да, краситель красителя зарубин, хреново тучи краситель, панцо, пунцовый. Все, Хорошо? пошел поход она с тобой. Удобно сидит в руке, отбиваешься. Ты полностью защищен, нападаешь, ты защищен. Отлично, смотри, рифленая. Рифленая лидов выпуклая. Если что, если у кого на лице, чтобы на, на осталось. Да, все, ты шта ставишь, ковид ставишь штамп, ты ставишь там, Граф лидов, отличная тема, рекомендую, безопасно, вкусно. Всего лишь 359 рублей вот этот вот кастет. А если два лидова, это могут быть эти нунчаки? Это могут быть... И... Два шурупа с веревкой, все. Отобьешься от любой атаки. Ну что, как, как и планировали. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Да, Граф ремон, ледов, ремонтру. лимон. Смотри, вот даже бьется, тянется. Да, да? все тянется, да, потому что сахар везде хороший. Сейчас посмотрим последнее, как без всего готов. также да так же будет. Драф ледов, лимон, дамы и господа, давайте затестим. Кстати, у нас тут еще, может быть, почему бы и нет, под лимон еще и сушеные томаты. Попробуем, может быть, это будет лучшее сочетание. Итак, понеслась? Давайте. Реально жопятся по, ходу, по, по поводу этих фрукций. Ингредиентов, да? да? Насыщенный, за, за насыщенность вот они что-то. Экономия там что ли в Татарстане у себя? Ну, не хватает вкуса вот таких ягод. Что, они морс никогда не пробудешь? Яркости нету, нету яркости. Но фишка в том, что там дохуя другого говна, понимаешь? Давай почитаем. Вообще не лимона. Давай посмотрим, сейчас да. тут, так. Чем ну, можно лимон да. завинить, сейчас узнаем. Я я вот Если там черноплод, как же, я вообще я не небольшую. Я, не не я вот тоже, да. Вот не, вот это... Немножко есть, но тут да, ну, да, не лимон, но не лимон. Цедры, цедры. Хуй пойми, какого цвета. Кожура шитер, какая да. Да, да. да. Ну давай, погнали. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый эректифированный, блядь. Опять альфа-спирт, да, сахарный сироп. Ароматный спирт. Лимонный, ароматный <laughs> спирт лимонной корки, вот. Отлично, вообще. Что пишут лимон тогда? Смотри, масло эфирное, лимон и все нахуй. Так это все запах. Да. Тем более, это даже не вкус. Да. Нас наебывают. От слова совсем до слова почти. Оставим э, отзыв. Ты говоришь, да, я вас найду. В Инстаграме, в инстаграме я подписался на них. Но, видишь, можно в одной торговой марке все-таки как-то плясать. Я, или я не понял твоего посыла, когда ты говорил, что для меня вся водка одинаковая. Я имею в виду, что вот без разницы. Что, что, что, что, что, что, что паленка, что такая мне абсолютно без разницы. Что, пиздец, блядь? Она вся делается на одном спирту. Бред это все, что альфа есть, там, гамма, бепта, все это херня полнейшая. Вот себестоимость этой водки реально сейчас рублей 20. 20 рублей бутылка. Реально. Ну я тебе говорю. Ты переплатил, бразишь. Не в том смысле, не в том смысле. Любой водки 20 рублей бутылка. Закупочную. Да. но имеется в виду себестоимостью вообще. Даже совсем разливной. Я высчитывал для своих, да, я ж делал настойки. Ну, кому ты это рассказываешь? Сибестоимость киби 190 рублей, раз 05. 320 рублей, прикинь. И подытожим по ней хотя бы, да? Это Лемон тру. Лемон? Ну, насколько true, не true. Ну, она хотя бы прозрачная, она хотя бы тянется. вот так вот посмотришь на свет. Ваня, ну, ну подними на прожектор, сам посмотри. Так, а там нет лимона, ни корки, ничего, ни осадка. Ну, бля, ну пиздец. Пахнет ягодой, но совсем не той. Коркой, коркой пахнет. Да не лимоном пахнет, ты что вообще не лимон? Нет, что-то есть, но не чисто. Какой-то фреш, не лимон. Да, ну то есть есть что-то, что перебивает вот чисто спиртовой запах. Поехали! Ну, бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Бахнем. Жа. Обосрались ребята, обосрались. Да. Ну, в плане вот этого вот лимона. Никакущий лимон, честно. Обычный возмут. Нет, нет. Мы нет, сейчас водительский не поймем, я думаю, если когда обычный возмутим, то же самое будет. Хуй его знает, хуй его знает. Но вот. Одного... Один плюс у всей торговой марки то, что вот. Она не разливай. Она, лежит... Она лежит хорошо в руке для любого действия Но я не чувствую лимон. Кто-нибудь вас чувствует, почувствовал? А кожуру? А, а вот это вот может быть. Вот это... Кстати, В не, еще не готовил, кулинок, В кувшине? В горшочках. В, горшочках. В, горшочках. В, горш... В горшочках. Кстати. Вот здесь вот номер карты. Задавайте мне на горшочки. Горшочки. Вот. Ну что? Граф рядов, классик, без волейбонов. также легко отщелкнулась, так же легко утилизировалось Вся граф лидов в одинаковой бутылочке. В одинаковой бутылочке. Одинаково удобная для и жонглижа, и проникновений, и нападений. Блять, с нее очень даже легко сделать розочку. Легко, удобно, безопасно. Сука, это все преимущества, потому что лимон, сука, нас до сих пор ⁇ ёпта подводит по всем параметрам. Вот, вот, вот это разочарование. Но мы ещё... Вернемся, да? Вот так вот скажем. Лимон. Лемон на вечер, да. Ну давайте. Мгновечер, мг, да. <соценно> Мгновечер. Мгновечер? Мгновечер. Давайте посмотрим, что здесь. Но ну, она кристально чистая, она действительно охлажденная. Это вот сразу первое мнение. Тут хотя бы она пахнет воде. Она, она, она, <соценно> она пахнет не так ярко, как, как э, не лимон. Скажи. Она не пахнет водярой открыто. Лимон пахнет ярче. Ой, блядь, а тут уж прям ебашит водяры. Но это не точно. Не, если сравнивать с лимоном, блядь, лимон наверное, попизжи будет, чем вот вот это вот оригинал. Это твой выбор, это твое мнение. А. Поприятнее пьется почему. Не, вот это. Для меня это пустота, что это одинаково абсолютно. Для... Мне это меньше раздражает, она меньше подбешивает. Вот там. Вот та вот... Потому что это, знаешь, это ожидание и. А что ты ждал от лимона? Он кислый? Он создан для расстройства. Че как слеза что-то. Бля. Я таких придурков немало увидала. Давай, иди. Остановитесь! Какая водка не противная? У твоего понятия. Я от сорского беру, охотничьи вообще Хоть Хочется кранами жрить блять. Просто улетает. Русский размер хороший. Круто. Водка от 400, наверное, 50 рублей вся. Это не стоит им. М -м, ну, не стоит. Вот это с Вот ей 200 рублей, да, цена нахуй. Да. Это 350, блядь, э, стоит. Ну, там, без всяких гадостей, без всей хуйни. Не рекомендую. Вот серьезно, вот чисто крафт-лидок. Ну, вот это да, это ужас. Ну, ты, блядь, трэш. Это меня... Что это хуйня? Что это хуйня? Вот как водка. -водка. Хуйотка, блядь. Противненькая водка, честно. Я буду наставать, то я буду наставить Тайер и завтра все же то, и завтра все же. Как это каждый день. Хэппи ты пил вообще... Поленочку, ты да, За 20 рублей? У нас, к примеру, продавалась в одном месте, ну в саду, продавалась в одном месте за 16, 18, за 22. В одном месте. Ну это не объем, да, разница была? Не объем. А это прикол, как мы ну, предполагали, я не знаю. Не, не, не, не. Короче, где больше Демидролу добавлено. Вот и все.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 А то, безусловно, а так и Ну, хотя бы вот она формы вывозит, блять, да, вот нескользящая вот этой вот своей гербовкой, вербовкой ну, Ты же не будешь покупать бухло из-за формы. Да, да, да. пусть знает если я иду на... Ну, да, вот в таком. Купишь, графин Водяры себе? Винса. Винса. Не Водяры именно? Винса. Лидов вот тебе выпустит вот такой. Будешь бедок, блядь. Ну, что, удобно? Удобно за ручку. Как это не прорывай, как сверху? Нет, если за засоска. Закрытая.